Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы смотрим «Попробуй не сказать вау-челлендж»! Все, кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться на мой канал, ваша самая заветная мечта исполнится! Считаем 3, 2, 1, 0! Все те, кто успел, поздравляю, Молодцы! Но мы начинаем! Это огромное сердце, похоже на улей. Мне нравится этот звук, и хорошо, что это не рассыпается на пол. А звук Хороший! Зачем вы такое делаете с шариками? Они же вам ничего плохого не сделали. Капец, как можно уничтожить такую красоту? Я бы, наверное, дома себе положила, положила, поклала. О, грязи и месива! Это так офигенно! Фу, это как будто живое. Вы обратили внимание, там, там миллио... миллиард щупальцей. Это что? Я не понимаю, это прикольно. Это живое? Нет? Вот это да, вот это да, они все делают одинаково. Мне так нравится коллективный разум, когда все могут соединиться и сделать что-то классное вместе. Всякие флешмоби, флешбеки. Флешмоби, я сказала? Ну, в общем, флешмоби это хорошо. Тоненько. Можно мне этого мужика на кухне, пожалуйста? Пельмени. Я хочу пельмени с сыром. Можно такие? Или с креветкой. Обожаю пельмени с креветкой. И зачем я думаю везде постоянно, когда смотрю вау-челлендж? Wow Если бы это делалось вручную, но это реально делается вручную. Не может такого же быть. О, это будет, это будет да. Фу, что это? Капец! Фу, опять! Это колбаса! <смех> ну, это по-любому что-то для сидений, для автомобиля или что-то подобное. Очень красиво. Очень красиво. А если ты хочешь сделать вот такой треугольничек, сделай его и порежь. Чтобы было все по-треугольному. Это на шашлык похоже. Это он и есть, только как будто он из фарша. Но на самом деле он не из фарша, это просто очень мягкое мясо. Скорее всего, предварительно отбили. Отбитое мясо на всю голову. Алоэ алой алоэ. Алоэлой. Мы алоэ вот так вот вот делаем. Потом мы наливаем вот такого вот черной карамели на песочное тесто. И вот так вот, вот, вот размазываем. А потом дома будет каток у нас с вами зеркальный, черный зеркальный пол. Мамочки, как это по-вампирски. О, ой, да ладно, каждой э, палочки по золотинке. М -м, ваши волосы так прекрасные, они такие прекрасные, ваши волосы, да, дайте погладить. Кстати, любите, когда вам волосы трогают? Я это даю делать, только избранным. Эти волосы не на голове, а на ногах. Так. Я бы побегала там. Я бы побегала вообще с удовольствием. Я бы испытала дикий, качайший восторг. Упакую меня полностью. Я поеду во Францию на луга. Для альпийских коров. Вообще-то Альпа это не во Франции, но альпийские коровы почему-то там... Это я только что придумала. А! Я так пыталась сделать салфетками, вы не представляете, какое бесчисленное количество раз. Блин! Блин, какие они классные! Они такие угарные, девчули! Блин, что может быть лучше, чем быть девочкой? Я даже не представляю. Ну, даже котом не так быть классно, как девочкой. Осыпается лед. Аккуратней! Надеюсь, не все в порядке. Быстрый, шустрый, резвый, дерзкий. А, я знаю эту технику. Вот так вот раскладываешь грязную нитку. И она рисует цветом фиолетовым под цвет моих губ. Да, да, да! Вот фон зацените просто, фон зацените вот этот вот фон вот этот вот космический это же офигительный не знаю мне кажется космос это самое красивое что есть М -м -м. не считая тебя конечно так и заигрывать чуть-чуть ну маленько я без этого не могу пора почистить ваш мак отстаньте не будем мы это делать но лучше посмотрим на вот эти вот волдыри Вкусненько, так и было, да? Что за пыль? Полетели боги, боги, боги! Это там воздух, да? Они по воздуху так делают, я сейчас приофигела. Отпечатай свою подругу, чтобы если она занята, не может с тобой гулять, ты гуляла с ее отпечатком. Ой, ой, ой! Смотрите, смотрите, он классный. Он знает, что он классно но показывает. Смотри, детка, как я умею. И мы такие... Женись на мне, ты так классно сворачиваешь кастрюли в одну. Все опять опекованы, закуйте нас. Мамочка, я знаю, что это Это невероятно вкусно Там миллион начинок А вот это тесто Оно такое хрустящее, мягкое Ой, Боже, это невероятно вкусно Это очень вкусно Это типа наподобие клеров, Но еще вкуснее Блин, я жрать что ли хочу? Не надо мне сейчас думать об еде У меня там есть окрошка Лето типа жир. Упаковал, так упаковал. Я люблю упаковки. А, -а, а, Это она так их обеззараживает от всяких там насекомых. Прикольно, что это кругом падает сразу, а растение не получается, не повреждается. Мы вот так вот, вот так. Это получается молния. Малыш-молния. Лимон, да, так делает. Представляете, насколько там такая концентрированная кислота? Поэтому для меня лично непонятно, как можно этим отбеливать зубы, наносить себе на лицо. Лучше не надо. Он не разбился. Но если бы на него капнули лимончиком, то все. Решил конкретно потратиться, пацан. Просто пришел с копилкой свиньей и запихал все свои сбережения вот в эту дырочку. Блин, такой интересный процесс. Смотрите на их э, лица, им прям реально интересно это. Это очень круто. Еще одна такая. Так, что у вас тут, ну-ка. О, -о, -о, О. И такая вот это крутится, крутится. И они такие все. Себе... Я бы, я хочу поиграть в это. Очень. Будь аккуратен, пожалуйста. Это Найки. Святая святых. Пожалуйста, аккуратно, мое сердце лопнет. Слава богу, все в порядке с ними. Ой, это было страшно капец. Если вот чуть-чуть он резанул и все знак уже был бы не тот на старение испорчено, не знаю, я вот прям такая замороченная. Если у меня там какая-нибудь -то маленькая точечка, не такая, все, мы ну, такой депрессняк. Нашла из-за чего переживать? Пострашнее проблем бывает, но вот так. Мы берем с вами вот это, вот так. О, как это можно? Но только чтобы вот это все взять, тебе нужно сходить домой. А дом закрыт, потому что сломал ключ. Это какое-то... Это божественно по-любому. Боже, это, наверное, супер вкусно. Я обожаю всякие фрукты, овощи. Фрукты особенно, особенно всякие... Зарубежные. Салют! Салюта шариков. Господи, люди, не перетопщите друг друга, это же просто шарики, но красиво. Опа! Да ну, куда ты бросил? Ты вот это кидала. Курица. Курит? Курица, это ферверк, это ферверк. Опа, -це, вот это неожиданный поворот, это курица с сюрпризом. Бам! Сердце мое, мое сердце. Остановилась! Это финики. Только еще такие свеженькие, только что снятые с финикового дерева. Много-много-много-много жележек. Саня, блин, вы представляете, как это круто! Это, это круто! Это самый крутой коктейль! И потом ты в конце, когда все это допил, ты вот так... Вот эти жележки себе в рот, и они там такие хрум-хрум. Блин, это круто. На инжир похоже. Это он, наверное, и есть. Переспелый, возможно, инжир. Я люблю инжир. О, как же я люблю! Сейчас пойду в маркет. Короче, все, я поняла, что мне надо от жизни. Овощи, мне сейчас фрукты надо. Мне надо инжир, мне надо Папаю, Папайя. Боже, Папайя, это все! Вот такая у нас сегодня было видео, я надеюсь, она вам понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока!